В сутки в нашей стране, по данным оперативного штаба, выявлено 582 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превышает 4,5 тысячи. Умерли 43. Более 300 человек поправились. Информация на сайте stopcoronavirus.rf обновляется ежедневно. В ближайшее время как раз ждем новых данных.